Печу с Смоленской иконы Пусть скорбива Звучит как напад Погибших не тысячи, их миллионы помолится вместе а душа солдат За наших отцов, кто погиб Слави не так далеко а От очистны родной Никто из ушедших Не думал о славе И просто хотелось Вернуться домой Пусть плачут о них Поминальные свечи Ведь жизни прокрутишь Как пленку назад Долгу перед ними Живые навечно Помогутся вместе Душек солдат За братьев, за старших Погибших в Афгане Чьи сейчас Говорят ни к чему. Кого не иначе Как в черном тюльпане За файлих цинк Доставляли страну За младших братьев же губиты в Чеченска, за тех, кто сейчас умирает от там, Свой зор обратим на икону Смоленской, За спутницу русских солдат Христина. Пусть плачут они погинальные свечи, без жизни прокрутишь, как ленту назад, И все вместе от солдат. солдат. Успачивают они поминальные свечи, ведь жизнь не прогрудишь, как мелку назад. Долгу перед ними живые навечно Помолимся вместе о душах солдат Пусть плачут они поминальные свечи Ведь жизни прокрутишь, как пленку назад Долгу перед ними живые навечно Помолимся вместе о душах солдат